Расскажи про удовольствие, что включает в себя о его природе. Ух, очень широкий вопрос по ужин. Насколько, насколько возможно? Более узко его задать. А, а о чем именно идет речь? Из чего оно состоит? Удовольствие есть двух видов. Это спонтанное, спонтанно проживаемое, и завязанное на внутреннем мышлении, ну, на, когда эм, человек уверен, как, когда человек знает, что ему нужно, да, чтобы получить это удовольствие. И спонтанно — это още, вот эти вот ощущения приятности, откуда они это часть познания мира это часть эм, восприятия включает ли боль в себя удовольствие включает ли боль боль это отсутствие удовольствия на самом деле потому что удовольствие есть просто от того что мы живы. Удовольствие в самой жизни просто какие-то э, аспекты этой жизни они как будто бы расширяют наши э, рамки восприятия и нам кажется, что что-то э, внешнее влечет, вот такие вот ощущения особенного удовольствия. На самом деле удовольствие — это, про, это просто жизнь, это просто радость. И если говорить о боли, то боль — это как раз затмение вот этой вот чистой радости. Это касается любой боли, как физической, так и психологической. Когда мы теряем способность к чистому восприятию. Когда мы теряем способность к получению удовольствия от того, что мы просто живы, от того, что мы просто осознаем эту жизнь. И если говорить о каких-то таких вот узких объектах, на которых обычно эм, за которые обычно цепляется ум, то это опять же такие вот. Временные — это попытки ума увидеть в этих временных удовольствиях ту целостность, которая присуща его глубине, его существа.